Это часть от Аккордеона. Гуляли так, что порвали баян. ребятки такая ситуация вот через эту реку перебраться только можно на частном пароме но частника сейчас нету и единственный вариант мы сейчас загрузим самокат загрузим в лодку переплывем туда и до деревни вяз которую мы сегодня едем снимать 6 километров попробуем доехать на самокате посмотрим что из этого выйдет Зато приключения. вот это последний дом я им рассказываю ребята вам надо торопиться бежать чтобы медведи не застигли да я встретил ну вот. сегодня где ну шел по дорожке утром рык такой в трех метрах Ничего в общем, себе. короче говоря, ребята. Вы поняли. Да. Крышек нету. Надо свистеть, разговаривать, говорить. Мы идем громко говорим Они же молодцы, они уходят и все. Но имейте в виду. Вот последний дом, нашей деревни кончается. Я вас довела с первого до последнего дома. Спасибо. Все, спасибо. милости просим. Все. чтобы в чтоб нашей деревне посторонних не было. Постарайтесь сделать так. Да, Вот, Хорошо. вот нам нужно, чтобы Я даже название не, и, в реке, не, не и в реке, чтобы вот не плавали топляки. А больше нам ничего не надо. Ага. Мы наслаждаемся тем, что мы живем тут, своим вот, анклавом. Хорошо. Так, ага. надо найти, чем позвонить. Да, Позвен. да, Позвен. да просто, просто сумеет, да. Вот да, громко ключи, если у вас есть, вот идите ключами. Вот я когда все время ходила пешком, да. я ключами звенила. Ага. Вот не, было не, было, не, не было случаев Не было, не переживайте, не было. Сегодня посмотрим. Нет, тем более совершенно не переживайте, сейчас это время, когда они еще не нападают ни на кого. Ну, это, наверное, по весне или там ближе к зиме, когда в спячку не впадает. Ну, весной. Нет, весной только. весной. Они голодные, просыпаются, жрать нечего. Да, да, да, да. А сейчас они что? Они все-таки на яблочках как-то. Mm. да, На черноплодной рябинке. Я уже весь анализ ну... проанализировала. <свист> рябина, черноплодная рябина и <свист> яблоки. Все. Яблони все обломали. У нас обломано. Да, Первый тоже. раз за все годы была обломана наше яблони. Ну или дорогу протарил, Господи, сынок, отца, мне сказал, медведи, добро пожаловать. Лисы встретятся. Ну это все. И мне, когда они бегут. Ребята, бегите. Все, спасибо большое. Счастливо. информации достаточно. Да, спасибо. Че себе про сигар старый про старая родейка такая. С наушниками ветерану сельского сельскохозяйственного труда что хозяйка была Да, да, да, да, да, Времена года. Ну три года назад это, э, здесь жил человек и умер, как сказали местные. Блин, Беломор канал железных. Там еще портсигар был. А это что, электронка что ли? Может, да, это электронная сигарета. Здесь травой пахнет. Не знаю, как пахнет трава. по-моему перечница. Угу. И спички охотничьи. Они водонепроницаемые, то есть они даже в воде горят. Глянь, там по-моему даже вафельница, старая вафельница. Жила здесь вот эта вот женщина. Ленинград фотокомбинат. Бывшие жители этого дома. Очень Класс. Игрушки. Небелетенская игрушка. <смех> Куколки, глянь какие там. О, вон, смотри, старые фотки. Вон еще фотографии. Еще. народы. 75-й год. Подарок от любимой женщины. Любимой женщине или от? От любимой женщины. Подарок от любимой Временный пропуск. Ученический билет. Нифига себе. Какого года? Студент. Министр... Что там? Министерство? Просвещение, Эстонской. эстонская. Нифига себе, Соболева, Татьяна Ивановна, Тамара, Тамара Ивановна, смысл четвертый год, Надо. профсоюзный билет Америшн. Да, по эстонски, скорее всего. Пролетарии всех стран объединяйтесь. Ну. Школа коммунизма. Ох. скорее всего она как-то связана с она скорее всего она в Да, потому что тут в документах. Гражданин миграционный. 2003 год. В Департаменте гражданства и миграции сообщили о том, что Эдуард Иванович пересмал ходатайство о получении стомского чинов гражданства в порядке Застывшее время на полдвенадцатого. Теракушки. ракушки были у всех. Uh -huh. Говорят, если их предложить куху, слышно море. А слышно твоя кровеносная система. Гляньте набор. Глянь, тут что-то есть. Это игра такая, может, цифры переставлять. Мм, mm, прикольно. Бавенко, Ольга Леонтьевна, Бовенко. Бо Бовенко. 20... 2007 -го года. Диски, ой, эти кассеты, я уже забыл, как они называются. Блин, они по-любому с, с таким одноголосным переводом. Компания Пикчамс. Oh, да, да, -да. Блин, класс. О, вот это крутой фильм. Памела Андерсон, не называй меня малышкой. тут фильмы были все из моего детства Ой. к концу времен этот документ что ли какой-то mm -hmm. обложка может быть эти типа картинки Ее звали Ники... О Никита. Тоже помню. Звездные войны. Даг... Давайте угадаем, какой это эпизод. А это эпизод первый. Призрачная угроза. Начало саги. Судья Дред. А. Осыпь. Тоже классный фильм. Такой вот. Мужчины не могут устоять перед ней. Человечество не может избавиться от нее классный был фильм реаниматор тоже крутой фильм ужасов блин прям ностальгию испытываю когда читаю название плоть и кровь да с этим как его там Ругерхауэр. классный фильм боевые роботы это какой то прям справка Рекуный, блин, тоже любил этот фильм. Центурион, да все эти фильмы смотрел. Прям Томстоун. Нет, вот это, вот это не смотрел. Квартирка Джо, да, смотрел там по эти, про тараканов, тоже классный. Че там еще есть? Рыцарь демонов ночи все вот видеодромовские кассеты, блин. Это такая ностальгия, когда город превращается в прах. Пересматривали по 20 тысяч. О, боже! О май гад! блин, тут и для животного игрушка была. Надо это потом вырезать, не забыть, о том ограничение звуки горных рек, кассеты. Смотри, что Эстонский аттестат. Хм. Соболева Томара. 73-й год. Памятка для штукатуры. А свидетельство о браке. истонская СССР Собликин Мушья Опа Диски. Диски это игры Казаки Герои Блин герои все играли в казаков все играли в героев Ну у тебя не было компа, наверное? Плойка что? О, слушай, у мамы была такая плойка. Только синего цвета, я помню. На ключ, ключ нужен. Современный мотоцикл. тут, тут байками увлекался. Собиратель. Спорим там банки. банки. <с> Кто делал массаж себе этими банками? Терапия, как она называется вообще? Баночная терапия. Вакуум. Вакуумная баночная. Блин, фотографии еще. Слушай, это вот она, по-моему, вот это вот. ее часто вижу на фотографиях здесь. Наверное, она. Кстати, вот комп. Но это не комп сам, это только монитор. Значит, это системник может стоит. И, скорее всего, системник забрали от календаря 10 мая год неизвестен еще герой бабулька в героев играла видимо Плетен. кстати очень модная сейчас сумочка так и там фуфайка была модная сейчас. Че, пойдем дальше, что В общем, ребят, тут очень много медведей, как нам сказали местные, даже сегодня уже видели. Мы не всякие уединенные, которые слушают громкую музыку на колонке. Но сейчас нам просто приходится да. это делать, потому что а, нам в жизни дороже, чистым сомнений. Да. Как-то с медведем не хочется очень сильно постучаться, повстречаться. У меня есть железный нож, и можно... Я, наверное, возьму его на всякий случай в руку. Главное, сказали, что они сейчас не очень. Не очень настроены на то, чтобы питаться человечной. Потому что сейчас есть яблоки, есть всякие там крышки. И они должны их кушать. Надеюсь, мы не станем рационным медвеждем. Но вот это вот это лапы медведя, блядь. Нет. Ну... No. Похоже? Что-то похожее. У меня ноги промокли. А как нам уйти дальше? Давай туда. Дожди. Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Б**ть! Мы прошли, наверное, одну, одну третью часть пути. Да. Все уже промокли. Осталось еще идти две трети части. Это как минимум до самоката. Привычка уже говорить громко, потому что тут очень много медведей. Как говорили не... место. Да, и не хочется с ними повстречаться. Вот. Я еще не изучил урамоваши, чтобы сделать ему в колено. Но, если вы это смотрите, значит, с нами все в порядке. Да, хорошо бы, чтобы вы это смотрели. Так что смотрите, подписывайтесь. Идем дальше. Рус укатил в туман. Тебе его самокат везет на водку? Ты куда? Чуть... А. Че? А! Ч, Хочешь в плавать? Это что? Пар от воды? Офигеть! Такой туман просто на камере! Вот наш тяжелый подходит к концу. Сейчас уже поздно вечером, мы кое-как обратно перебрались, перебрались опять на этой паромной переправе. Вот. И я решил, что комменты, наверное, самое будет темно оставить тут. Не в каком-то доме, а именно вот паром, потому что он так единственная связь с цивилизацией этой деревни. Вот. Поэтому возвращаем рубрику комментарии. Я распечатал комментарии и написал Екатерина Землянухина, ох уж эти советские столовые с их толстыми стеклокубиками, а когда-то витали вкусные запахи еды, всегда любила столовские котлеты в детстве, да, эти вкусные столовские котлеты в детстве с хлебом, которые перемешаны, они, они круто, вот, еще компотик прям вот ништяк и картошечка вот эта с этой подливочкой столовской, прям му, кайф. И эти кубики тоже мне всегда напоминают, эти стеклянные. Кристина Оленых. Э, надеюсь, правильно твою фамилию прочитал, на самом деле. Э, но, э, если что, ты мне надиктуй просто, как оно у тебя правильно пишется. Э, присягни, отличный момент, порадовало. Блин, вот все хотят, чтобы я присягнул. Кто такое это, как, как сказать-то? Нет времени объяснять, давай присягай. Диана Козирная. Если твою фамилию правильно прочитал, то круто, если нет, то извини. Было же два мужика, сейчас что-то изменилось. Действительно, наверное, что-то изменилось. На самом деле это Дима, я просто свозил его в Таиланд, и он теперь стал Дашей. Но на самом деле, как я уже объяснял, что с Димой наши пути разошлись немного, и все говорят, чтоб я не ходил один, вот я теперь хожу не один, я хожу с Дашей. Алекс дик. Есть много других блогеров про заброшки, но добавляю видео смотреть позже. А вот застывшее время мне что-то больше нравится. И смотрю сразу смотришь и слушаешь спокойную музыку, обалденно. Продолжайте развиваться. Привет из Украины. Алекс, привет, Украине. Спасибо. На самом деле очень приятно, что ты смотришь нас сразу. Так что давай этот выпуск тоже не откладывай на потом, а сразу смотреть. Даниил Липоводолинский. Надеюсь, правильно прочитал. Гляди, так и люстру соберешь. Да, я думаю, что иногда часть тут найдешь, часть там найдешь. И так можно керосинки собрать, там, люстру собрать. Ольга Маркина. Руслан, ты уникальный человек. Ты, ты знаешь, как воняет по-советски, и при этом поешь песенку из мультика «Фиксики». Телевизор, 30-30. Тебе прям как будто 40 лет и 5 лет одновременно. Как я уже отвечал на комментарии, моей спине и коленем 40 лет. Детство в жопе лет на 5 как раз. Вот, а в душе мне всегда 18. Владимир Мазуров. Видео, как всегда, огонь. Еще бы вернул рубрику про 5 лучших комментариев. Ну, про 5 лучших комментариев я не верну. Я верну рубрику про лучшие комментарии. Там не будет цифр. будет 10 комментариев крутых. Я возьму 10. Будет 3 комментария крутых. Я возьму 3 крутых. На самом деле это рандомное число, поэтому... Но я вернул, как и обещал. И, ребятки, оставим, как я и сказал, где-то здесь на пароме, вот. эм, поэтому, потому что как это единственная связь, о, глянь, как туман пошел сюда, mm -hmm. а, поэтому, потому что это единственная связь цивилизации с этой деревней. Вот. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, не забывайте писать комментарии, и в следующем выпуске я возьму именно ваш. До новых встреч, пока-пока. Вот, Чина... тут труба есть. Навернется. Ебать, о боже. Чего? Моя, моя морда в воде отражалась, я ее испугался. Руслан, надо что-то делать. Крем тебе куплю, ладно. А смотри, как на том берегу рябью э, отражается. Ага, просто. Вода. Мы наконец-то добрались до машины, и это был трэш. Я безумно рада, что мы в машине. Самое печальное было, это когда мы зашли в болото. Это вот в болоте. Это было страшно. Это реально. было страшно, реально, потому что, мне кажется, местные немножко нагнетали обстановку с медведями. Но они нормально нагнили. А у меня жопа горит. Потому что я включила подогрев. Ну, они нормально, да. Нагнили атмосферы, и мы шли просто, я не знаю, буду вставлять и этот момент или нет, потому что, скорее всего, мы включали музыку на телефоне, и громко орали песни. И из-за музыки на телефоне, может быть, слететь мы как бы, авторское, авторское право, наверное, могут наложить на видео. Забышь. Поэтому я не знаю, буду ли я вставлять именно эти моменты с музыкой. Вот такая вот падла садится на тебя не кусается ничего но она забирается под одежду и хер ты ее достанешь оттуда она цепляется очень сильно очень сильно цепляется вот сейчас посмотрю слезы видно что да она видно, цепляется да. вообще жесткой и ты хер выдернешь оттуда это называется лосиная муха просто смотри какая